Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский, и в этом видео я хочу с вами рассмотреть модель нейрологических уровней ДИЛТСа как модель эффективной коммуникации. Модель нейрологических уровней DILTS можно рассматривать с разных сторон и для нее есть великое множество на самом деле применений. Ее можно рассматривать и как трансформационную технику, ее можно рассматривать и как модель для коучинга, и ее можно рассматривать даже как модель для построения маркетинговой стратегии в компании и в бизнесе. Но в этом видео мы ее рассмотрим как уровни общения. Обычно на тренингах по NLP я ее даю как модель критики и как модель комплиментов. И сейчас на простых примерах вы увидите, как это происходит. Для начала небольшое вводное. О чем же эта модель? Да? Роберт Дилс вывел такую тенденцию, что мы воспринимаем реальность как бы с разных уровней. Эти уровни, нейрологические уровни, они формируют наше отношение к окружающему миру и взаимодействию с ним. Давайте пробежимся по уровню. Первый, самый низкий уровень, это уровень окружение то есть он отвечает на вопрос где когда то есть что где когда происходит точнее даже не вопрос что а где и когда то есть какие-то конкретные фактически привязанные к месту факты ну допустим если говорить к привязке вот этому видео я сейчас нахожусь в офисе да и я вот просто нахожусь в этом пространстве, есть флипчарт, есть видеокамера, есть микрофон, есть я. Вот где и когда. Следующий уровень, более сложный, уже более интересный, это уровень поведения. Он отвечает на вопрос, кто и что делает. Ну, в данном контексте я сейчас что-то говорю, жестикулирую, что-то показываю, да. И вот это уже уровень поведения, я вещаю, да. Следующий уровень, уровень способностей и возможностей и навыки, да? Этот уровень уже обладает определенного рода стратегиями, да? то есть я не просто что-то говорю, а я пытаюсь донести какую-то информацию. И у меня для того, чтобы донести эту информацию, есть какая-то определенная уже своя выработанная внутренняя стратегия. У меня есть навык, как минимум навык говорить на русском языке, да? говорить на русском языке это тоже способность, и это тоже возможность. И отвечает этот уровень на вопрос как, то есть как я это делаю, то есть смотрите на уровне окружения, я здесь сейчас нахожусь в этом помещении с этим флипчартом, с этими предметами окружающими меня, что я делаю, я жестикулирую, издаю звуки, говорю что-то, способности как я это делаю, надеюсь ярко, понятно, интересно и доступно и есть уровень убеждения, ценности и верования, отвечаем на вопрос зачем, да. Я это видео снимаю для того, чтобы вы могли, на самом деле, я сейчас рассказываю о своих ценностях, вы смогли улучшить свое общение с другими людьми. И я сейчас приведу несколько просто примеров. Как вы можете делать больно другим, и как вы можете делать очень хорошо другим, с помощью, зная модель нейрологических уровней. И следующий уровень, уровень идентичности, он отвечает на вопрос «Кто?». Вот в данном, в данном контексте, отвечая на вопрос «Кто я сейчас?», я себя ощущаю, ну скажем так, спикером, да, либо преподавателем, либо тренером. И ради чего, да, и это самый высокий нейрологический уровень, так называемый уровень Миссия, да, либо ради чего большего, да, мне кажется, чем больше людей будет использовать, я так думаю, модель нейрологических уровней, тем больше станет осознанных людей на земле. И это говорит о том, ну, о моей большой цели, о моей большой и что я вам сейчас продемонстрирую? Я ни в коем случае не рекомендую вам. Сейчас мне будет помогать ассистент. Это Федор. Познакомьтесь с ним. Он обычно ездит на мои тренинги. И я на Федоре показываю, как можно человека в буквальном смысле уничтожить. В буквальном смысле уничтожить. Смотрите, сейчас я буду обращаться к Федору и пытаться его уничтожать. А вы смотрите, какое воздействие это влияет. Давайте так, на уровне окружения. Я могу сказать, Федор, то, где ты находишься, ужасное место. Ну, знаете, так себе урон, да, так себе удар. Если я скажу Федору, Федор, то, как ты себя ведешь, ни в какие ворота не лезет. Да? Здесь уже немножко мое замечание для Федора, оно уже более значимым. Смотрите, мы идем по пирамидке вверх. Смотрите, Федор, то, что ты умеешь делать, то, что ты считаешь классным, то, что все твои возможности, они и гроша выломанного не стоят. Еще я наношу удар еще сильнее. Да? Это уже я наношу удар на уровне способностей и возможностей. Следующее, уровень убеждения ценностей. Сейчас я скажу Федору кое-что еще. Федор. Все, во что ты веришь, это полное ничто. Понимаете, какой идет уже намного сильнее. Да? Намного сильнее идет удар. Теперь поднимаемся еще на уровень выше, на уровень идентичности поднимаемся. и Я скажу, Федор, ты полное ничтожество, ты полное дерьмо. И здесь я уже непосредственно ударяю в идентичность Федора. Я ему делаю очень больно. Я ему говорю, что он дерьмо. Ну и если говорить на уровне миссии, можно сказать Федору, Федор, дорогой мой, то, ради чего ты живешь, не имеет никакого смысла, полный отстой. Ну и дальше вы слова уже сами придумаете, да. А, здесь самое разрушение идет. Смотрите, друзья. Мы, как правило, живем и общаемся на первых трех нейрологических уровнях. Окружение, поведение, навыки, способности. Следующие уровни, которые начинаются с убеждений, идентичности миссии, уже считаются высокими нейрологическими уровнями. <coughs> и смотрите, пока я поднимался вверх по нейрологическим уровням, скажем так, критикуя Федора, спасибо Федор за демонстрацию, критикуя Федора на разных уровнях, ему было, ну, как бы больнее и больнее и больнее. Когда мы уже начинаем критиковать человека на уровне убеждения, либо на уровне идентичности, мы делаем человеку сильно больно, сильно больно. Поэтому, друзья, если вы хотите наносить меньший урон своим знакомым, подчиненным, чтобы их не уничтожать, вы можете говорить не на уровне идентичности, ты плохой сотрудник. Ты можешь ему вы можете сказать ему на уровне поведения. Дорогой, ты повел себя некорректно. Да? Дорогой, ты в следующий раз мог бы поступить, по-другому. По Это уже значительно уменьшает накал на страстей, я так скажу. Ну и давайте я вам покажу, как можно сделать комплименты, как можно сделать комплименты на разных нейрологических уровнях. И комплимент я буду делать вам. Комплимент я буду делать вам. Э, дорогие друзья, мне очень приятно, что вы сейчас находитесь у экранов своих компьютеров, либо смартфонов или телефонов. Это уровень окружения. Где, когда, да? И очень здорово, что вы сейчас просматриваете это видео. Мне очень нравится, смотрите, на уровень проведения, на уровне поведения. Мне очень приятно, что вы сейчас что делаете, да, просматриваете это видео. Уже чуть-чуть интереснее, да? На уровень способности поднимаемся. Друзья, э я уверен, что... Все вы занимаетесь саморазвитием, и каждый из вас, кто сейчас смотрит это видео, является экспертом в своей области. Я больше чем уверен, чем бы вы ни занимались, вы являетесь профессионалом в своем деле. Мы сейчас говорим на уровне навыки, способности, возможности. И я глубоко убежден, что у каждого из вас есть определенного рода ценности, благодаря которым мы сейчас с вами и общаемся в этом виртуальном пространстве. Кто-то хочет сделать лучше свою семью, кто-то хочет сделать лучше свой бизнес, кто-то хочет сделать лучше себя. И большое вам искреннее спасибо за то, что вы сейчас смотрите меня и разделяете со мной это виртуальное пространство. И я глубоко убежден, что на этом уровне общаясь, и делая комплименты, вам будет намного приятнее смотреть видео дальше. Понимаете, да? Я сейчас поднялся на уровень ценности. Здесь я уже стал, заметьте, говорить намного медленнее. Я стал вдумываться в слова. И сейчас я вам просто сделаю комплимент. Большое вам спасибо за эти просмотры. Искренне рад каждому из вас и каждой из вас за то, что вы подписаны на мои видео. За то, что вы сейчас смотрите. Я глубоко убежден, что каждым из вас движет э, некая сила, возможно, которой вы даже не осознаете, но каждый из вас, смотрящих сейчас это видео, знает то, ради чего он живет. И очень приятно, если мы, занимаясь саморазвитием, помогая людям становиться лучше, находимся вот в этом каком-то симбиозе, и если вы будете распространять эту энергию, да, то мир вокруг вас будет становиться лучше, потому что я уверен, что видео по саморазвитию, видео по НЛП, видео по коучинге смотрят люди, которые как минимум, как минимум хотят сделать лучше мир вокруг себя сами, да, а как максимум у них есть какая-то большая идея, ради которой они делают эти невероятные трансформации с собой. И вот смотрите, друзья, чем выше я поднимался по нейрологическим уровням, тем медленнее становилась моя речь, тем я становился более задумчивым. И комплименты, которые я говорил вам, они были... Более, ну скажем так, глубокие. Если говорить уже про высокие нейрологические уровни, начиная с убеждений, идентичности и заканчивая миссии, здесь уже немножко другое влияние. Здесь уже немножко другое влияние. И вы эту модель можете использовать для себя во всех ипостасиях. Попробуйте завести разговор со своим супругом или супругой на уровне ценности и убеждения. Поговорите о том, что для человека важно, поговорите о том, во что человек верит. И это существенно, это существенно улучшит ваши взаимоотношения. Да, вы не будете разговаривать о том, что человеку ценно и важно в, с каждым встречным. Но если мы говорим о ближнем круге, то вы можете поговорить об этом и вы можете настроить рапорт, вы можете усилить доверие, если вы будете присоединяться к ценностям другого человека. И обратите внимание, что когда вы критикуете своих подчиненных, мужей, жен, друзей, вы очень часто делаете удар в идентичность. А это больно, поверьте мне. Если э, вы говорите своему супругу, ты полное ничтожество, то согласитесь, это больно. Хотя, скорее всего, он просто ну, поступил как-то нелогично. да? И вы могли ему сказать, то, как ты сделал, то, как ты поступил, может быть по-другому. Если вы начнете критику спускать на уровень поведения, а похвалы будете поднимать на уровень идентичности, либо убеждения, ваша жизнь станет намного лучше. Ну а на этом у меня сегодня все. Друзья, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в социальных сетях, ставьте лайк этому видео и делитесь этими видео со своими друзьями. На этом у меня сегодня все. До скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский, пока-пока.